Герой самого кассового фильма «Салам, Нью-Йорк» Даниэль Бурканов оказался в центре громкого скандала. По данным МВД, восемь лет назад он привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства своего сверстника. Правда, тогда решением суда вместо тюремного заключения Букаева отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. А совсем недавно, просматривая фильм, родители убитого школьника увидели Бурканова, играющего одну из ролей в фильме «Салам, Нью-Йорк». К слову, выезжать за пределы республики психически больным людям категорически запрещено. Законом. С подробностями Алиша Ташматов. Вот он, убийца моего сына. Посмотрите, это точно он, Даниэль Бурканов. Уже несколько дней Джемиля Чакиева не может найти себе место. Просматривая один из самых кассовых фильмов Кыргызстана «Салам Нью-Йорк», женщина увидела на экране убийцу своего сына. По словам родительницы преступление было совершено еще восемь лет назад. В ходе ссоры Даниэль Букаев, учившийся тогда в одиннадцатом классе, нанес своему сверстнику сразу три ножевых ранения. Впоследствии пострадавший Азим Чакиев от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание. Наки. Вот сюда было первое ранение ножом, а вот тут второе ранение. Оно как раз пришлось прямо в грудную клетку. Оно и было несовместимым с жизнью. Вину Даниэля Букаева в убийстве своего сверстника следствие доказало полностью, правда посадить в тюрьму его так и не смогли. Неожиданно для гособвинения специальная медкомиссия признала Букаева невменяемым, поэтому по решению суда будущего актера фильма «Салам Нью-Йорк» отправили не в тюрьму, а на принудительное лечение в психиатрическую больницу, при этом запретив ему выезжать за пределы страны. Накануне скандальная история даже стала поводом для обсуждения в парламенте страны. Тогда Даниэля Букаева положили в психиатрическую клинику, признали психически больным, чтобы он не попал в места лишения свободы. А сегодня этот молодой человек играет в фильме «Салам Нью-Йорк» – одну из главных ролей. Как такое возможно? Почему МВД выпустила в США психически больного человека? Как его туда впустили? Куда вообще смотрела МВД? Непонятно. Однако в силовом ведомстве заявили, что следить за психически нездоровыми пациентами обязаны сотрудники Минздрава, которым и поступают на лечение пациенты. В функцию МВД не входит следить за каждым больным, поэтому народный избранник, когда уступал на заседание правительства, он в этом опять обвинил МВД, хотя в функцию МВД не входит следить за каждым психбальным. Этот вопрос вы должны задать представителям суда, поскольку они приостановили уголовное дело. Значит, в то время у человека имелся справка о том, что он невменяем. Только на этих основаниях его освободили от уголовной ответственности. Новость о том, что актер фильма «Салам Нью-Йорк» имеет темное прошлое, стала полной неожиданностью для режиссера картины Руслана Акуна. По его словам, теперь он намерен лично изучить биографию актера. Я с Даниэлем познакомился в штатах же. И как я приехал, я с ним связь не держал, да? И как узнал, мягко говоря, я был шокирован. Во-первых, я не психиатр, да, чтобы... По взгляду или по, ты, да, по, по, по, по параметрам определить, меняемость или не меняемость человека. Да? Но он был вполне адекватный, ну, как обычный, нормальный молодой человек. Между тем, мать убитого актера Азима Чекиева уже обратилась к премьер-министру руководству МВД и генеральному прокурору о возобновлении уголовного дела по убийству ее сына. Причиной, по мнению женщины, может послужить тот факт, что Даниэль Букаев, признанный судом как невменяемый, свободно выехал в США, что по закону категорически запрещено. Я требую наказать убийцу моего сына, пусть его посадят в тюрьму. Если он невменяемый, как его выпустили из страны? Посольство. США очень строго проверяют людей, а как ему выдали визу, куда смотрели пограничники, куда смотрел МВД, куда смотрели в МИДе. Я никого не боюсь и пойду до конца, пока не накажут убийцу моего сына, по всей строгости закона. Будет ли возобновлено расследование этого громкого отдела ни в МВД, ни в Генпрокуратуре, пока никак не комментируют. Единственное, что сейчас известно, так это то, что следователи со следующей недели начнут изучение уголовного отдела для дачи юридической оценки. Алишер Ташматов, Манас Бакешев, НТС.